итак друзья всем доброго вечера меня зовут сергей николаевич сегодня я ваш ведущий ваш спикер ваш эксперт тот кто расскажет и покажет вам о новом революционном тренинге трансформации мышления Это система программирования на успех система программирования на трех уровнях это Мышление ваше ⁇ это ваши мысли, это ваш эмоциональный фон, это чувства, которые вы ощущаете, и это ваше тело, действие тела и э, ощущения телесные именно на успех. Вот об этом мы сегодня с вами будем разговаривать. Сегодня у нас ознакомительный вебинар с помощью, ну, со, со всеми инструментами. Я расскажу, как и что мы будем делать для того, чтобы вы правильно смогли принять решение. То есть я вам помогу разобраться во всем, отвечу на вопросы, покажу основные моменты. Сегодня мы тоже с вами будем работать. Вот, поэтому будьте готовы. Теперь, прежде чем я озвучу правила нашей встречи, ребят, сейчас я включу, чтобы мне было вас немножко видно. Вот, прежде чем я озвучу правила... Пожалуйста, поставьте плюсики в чате, кто готов сейчас работать активно, потому что нам нужна будет обратная связь. По моей просьбе, возможно, кто-то будет включать микрофон. Так, кто-то у нас там принять. Так, Зинаида, Наталья, плюс, плюс, юзер, Наталья. Просьба, когда входите в комнату, указывайте свое реальное имя чтобы мы понимали, что к нам не прокрались злоумышленники, и чтобы не передергивали, не портили нам встречу, не тратили ваше и мое время. Договорились? Поэтому пишите желательно имя и фамилию. Если, потому что у нас Татьян несколько, любовь у нас не одна, тоже несколько, тогда будет всем понятно. Хорошо? Так, отлично. Три новых сообщения. Так, Ольга. Так, друзья, первое, что я от вас прошу, приготовьте, пожалуйста, по возможности либо листочек, либо тетрадь, либо ежедневник, то, что вам удобно. Когда мы будем с вами работать, желательно, чтобы у вас была ручка или карандаши, или маркеры, или текстовые делители четырех цветов. Камиль еще просится. Вот, в следующий раз мы никого ждать не будем. Кто вовремя зайдет, все. Потом я договорились, когда... Будем работать, ребят, я потом запускать людей не буду. Начали, все, начали, а иначе базар получается. Время уже почти 20 минут, как мы должны были начать. Люди до сих пор заходят в комнату. Так что будем учиться дисциплине и строгости. Итак, приготовьте, пожалуйста, тетрадочку или блокнотик. Сейчас я включу камеру себе, чтобы меня тоже было видно. Вот, если у вас тетрадочка, и вы пишете вот здесь, начинаете писать вот здесь у себя, то берете сзади, открываете, находите чистый лист. Вот смотрите, у меня всегда двухсторонняя тетрадь. То есть я переворачиваю и начинаю писать здесь тоже. Я надеюсь, видно, да? Поэтому либо листочек, либо тетрадь. Если мы с вами будем целый месяц работать с пятницы, послезавтра, да, начнем первую серьезную работу, то лучше заведите вот такую тетрадь на пружинках, чтобы можно было вырвать листочек. И ее можно легко перевернуть и писать одинаково удобно. Чуть больше, чуть меньше. Итак, первое. Разворачиваем сзади тетрадочку. Вот еще один человек просит. Разворачиваем сзади тетрадочку и делим пополам, друзья. Пополам. С этой стороны, с какой вам удобно, выбирайте сами. Вы э, пишете прямо сверху заголовочек. Э, мои ожидания. Прямо записывайте, у вас будет список. С другой стороны, неважно с какой, с пустой, да, с другой стороны, где пусто. Пишите «Мои инсайты» или «Моя трансформация». Там вы будете анализировать то, что у вас было и то, что стало. И когда вы через месяц откроете эту страницу заполненную, вы, ребят, вот я сейчас прям жестко скажу, вы охренеете от того, что вы там прочитаете. Вот я вам честно говорю. Кто со мной работал, тот скажет «Да, вот сейчас». Так. Сергей, еще раз. Мои ожидания и мои вторая половина. Мои инсайты или моя трансформация. Можете написать, что получил, получила. Лучше инсайты пишите, это удобней. Так. Так, все меня поняли, все сделали. Меня хорошо слышно, хорошо видно, друзья? Да, слышно, хорошо. Все, супер. все записали. Супер. Со следующего дня у меня вот есть доска маркерная. Мы будем, я буду вам на доске первый тренинг рисовать. Вы будете все записывать, чтобы у вас была мышечная память. Лучше ложиться под корку. Итак, готовы, да? Я так понимаю. Первое, о чем я хочу с вами поговорить, это давайте так, сейчас я верну назад, ребят, давайте так. Есть определенный регламент на сегодня, в 40 минут мы не уложимся. Так как комнату я открыл свою, то, скорее всего, вы через там, как закончим этот вебинар, через, когда выйдет время, 40 минут, через там буквально там, 10 минут, я сделаю конвертацию видео. Мы перезайдем и запустим вторую часть. У нас сегодня будет две части. Кому не интересно, ребят, можете выйти. Если это не ваш формат и вам это не интересно, не тратьте время, ни мое, ни ваше. Займитесь чем-нибудь полезным, потратьте это время с пользой для себя в другом месте. Если вам интересно, вы не активно не работаете, понаблюдайте со стороны. Это тоже хорошая позиция. Возможно, вам чего-то не хватает для принятия решения прямо сейчас, а после нашей встречи что-то вот щелкнет, то есть какой-то инсайт придет. Нужно вам это или вы не готовы. Не всем заходит такой формат, потому что я работаю в гипнозе, я работаю в гипнокоучинге, я работаю в состоянии транса с людьми, я нахожусь рядом, сопровождаю как проводник. И это основная революционная часть. То есть мы будем менять мышление, через гипнотрансформацию. То есть мы работаем напрямую с подсознанием, вытаскиваем основные моменты мышления, находим ошибки. И мы эти ошибки исправляем, убираем то, что вам мешает. И у каждого это индивидуально будет, потому поэтому будет работа групповая и будет работа индивидуальная, сразу говорю. То есть каждый из вас может лично со мной тет -а -тет, конфиденциально отработать свои какие-то моменты. Вот. Итак, трансформация мышления, система программирования на успех. Три правила. Три правила. Первое. Быть честным перед самим собой. Мне все равно, что вы будете говорить. Там наверху все видно. Вот здесь все в вашем роду прописано. В вашей программе все заложено. И если вы будете себя пытаться как-то обмануть, бесполезно, ребят. Вот бесполезно. Кстати, именно послезавтра мы будем знакомиться с вами без масок. Вы будете сами на самом первом вебинаре, групповой будет транс у вас, и вы будете сами с собой знакомиться без масок, кто вы на самом деле сегодня здесь, по жизни, здесь и сейчас. Это самый тяжелый, трудный момент осознания и принятия того, кто вы на самом деле есть. Не того, кем вы хотите казаться, себе и другим. Не того, кем вы притворяетесь, а того, кто вы есть сегодня на самом деле. Вот это самый трудный будет момент принятия, а дальше мы с вами уже будем работать с тем, что вы увидите и почувствуете, чтобы вы были к этому готовы. Вот. Второе правило – быть честным передо мной, хотя бы, ну, относительно хотя бы, потому что я честен перед вами, открыто говорю. У меня есть правило быть экологичным и быть открытым и честным перед своим клиентом. Только так мы с вами получим результат. Мы с вами надолго вместе, я за долгие отношения. Только долгое общение, долгая работа дает гарантированный результат и дает гарантированно новые нейронные связи в мозгу. мозгу. И только так... Будет гарантия, я, кстати, всем, кто сегодня присутствует, кто зайдет к нам на программу эту, с которой я сегодня вас познакомлю, даю стопроцентную гарантию результата. Вот прям стопроцентную. Изменения будут сто процентов, если вы начнете работать вместе со мной и вместе со всеми. Договорились, да? Третье, последнее правило. Ребят, вот сейчас мы начинаем с вами работать. Те, кто со мной уже работал, они сейчас прям вот заулыбаются, я думаю. Вот. Закройте сейчас все глаза, мы начинаем работать. Да, и последний момент по скрипту, Когда я начну с вами разговаривать на «ты», это значит, что я в глубоком ресурсе. Когда я по жесткому работаю, не совсем экологично, а я действительно говорю о том, что что важно будет для вас и ценно, и чтобы это всковырнуть, прям вот эту вашу болячку, да, которая заросла там толстым слоем кожи, мы будем вскрывать это все, опухоль вашу удалять. Вот тогда я буду работать жестко, и я буду с вами на «ты». Пожалуйста, будьте к этому готовы, это не хамство. Это значит, что я в определенном состоянии тоже нахожусь, и это значит, что сейчас идет серьезная работа. Чтобы вас это не передергивало. Кто со мной первый раз работает, я всех предупреждаю. Да, сегодня много будет немножко воды. Я буду готовить, рассказывать, показывать. Закрыли глаза, ребят? Закрыли. Теперь представьте у себя на голове корону. У всех она разная. У кого-то это царская корона, у кого-то диадема, у кого-то золотая, у кого-то серебряная. Вы все индивидуальны. Работа будет индивидуальная. Представьте с закрытыми глазами, что у вас на голове корона. Корона – это часть вас, это ваше эго, это то, что сегодня вы из себя представляете, ваша дополнительная составляющая, защитный механизм, ваши все понты, то, что это ваша маска, это то, что вы на самом деле из себя по факту не представляете, но она выросла. У кого-то это просто шапочка. Неважно это. Теперь мысленно берете вот так руками. Это обязательное правило, ребят. Вот прям попробуйте ощутить корону. Представьте ее визуально. Попробуйте сейчас прочувствовать, что, вы, что у вас происходит внутри. Просто отследите внутренние ощущения. Теперь берете вот так корону руками или шапочку, или диадему. И вот так снимаете с головы. И ложите рядом с собой на стол, на подушку, это не важно. И прямо сейчас отследите, что происходит с вашим телом. Как изменились мысли, как изменились чувства и ощущения, как изменилась реакция тела на все это. Вот прямо сейчас это обязательное условие. На момент работы со мной лично или в группе, мы будем снимать корону. После того, как мы с вами э, сделаем определенные действия, вы оденете эту корону для всех, для других, для посторонних людей. И пойдете с ней, если она вам нужна будет. Договорились? Итак, ребята, первое. Кто сейчас поделится быстро-быстро 30 секунд? Скажите, у кого появились какие-то ощущения? Вот прям быстро можете сказать. Включайте звук, можете камеру, без разницы. Быстро. У меня не появились, Курапова, Надежда. Ничего. Давайте так. У кого не появились, у кого появились, пускай включаются. У кого не появились, одеваем назад. Закрывайте глаза, одеваем корону. Вот, вот когда одеваем, попробуйте еще раз отследить, что происходит. Вот сейчас одеваем и слушаем тело. Мы не умеем слушать свое тело. Мы давным-давно забыли к нему прислушиваться как нужно. Поэтому это будет тяжелый процесс. Одеваем и слушаем себя. Это может быть дрожь, это может быть волнение, это может быть страх, это может быть агрессия, это может быть тяжесть. Чаще всего от пупка до шеи вот в этом отделе Приходит такая, знаете, тяжесть, давление Это может быть тепло, это может быть холод Это может быть еще какие-то ощущения Дергание какой-то части тела, вздрагивание, мурашки, позвоночник Голова напряжена, может быть, или тяжесть Или, знаете, ощущение, что давление поднимается Просто зафиксируйте Теперь мысленно снимаем, ставим рядом с собой и постарайтесь отследить еще раз свои собственные ощущения. Это уже начинается работа и начинается трансформация. Как только, ребята, как только вы начинаете отслеживать внутренним фокусом изменения внутри своего тела, мысли, эмоции, чувства, телесные, телесную активность, сразу начинается процесс терапии, прямо терапии. Я вам четко говорю, это терапия. И вы уже начали ее проходить. У кого получилось? Кто готов? Здравствуйте, Елена Старостина. Когда я сняла свою корону, мне стало очень легко. Угу. Прям какая-то тяжесть ушла. Второй раз Сплей. пробовали одеть, померить? Да. да. Второй раз, когда померили, что поменялось? Когда померила, в плечах стало тяжело, угу. а когда сняла, опять легкость появилась. Угу. Супер! Прям поздравляю вас. Вы уже готовы к работе. Прям поздравляю. Первый инсайт. Запишите, вот кто сейчас отследил свои ощущения. Они ему понравились, или он сделал какой-то вывод. Берете тетрадь прямо сейчас, разворачиваете. Вот ожидания да, можете прям сейчас по ходу написать для себя. Чего вы ждете конкретно от сегодняшнего дня? А справа, кто отследил какие-то уже изменения, прям пишите инсайты. Я отследил такое-то, или я заметил то-то, или изменилось то-то, или мне понравилось, или мне не понравилось. Прям тезис на меточке делайте, и в конце мы с вами это все изучим. Кто еще готов? Ребят, вас много. Давайте включайтесь. Наталья. При одевании, Кондратенко, Наталья, при одевании второго раза у меня просто было такое тяжелое в руках, ну, в теле. А когда я ее сняла, как бы немножко облегчение, но боль какая-то в позвоночнике была. Я не поняла, то ли это я просто так сидела, то ли это что-то, боль какая-то. Это, запомните это ощущение, и мы с вами конкретно будем работать с позвоночником. Это сущность, которая в вас живет. Это... И мы ее будем доставать. Будет больно, но будет круто. Обещаю. Сопли, слезы, все будет. Так, кто еще готов? Прям можете написать отслеживание. Можно мне? Давайте, давайте. Вот. Ну, Значит, что у меня было? Когда второй раз садила корону, я стала той, которая вот я есть сейчас. Как я себя позиционирую для людей. Угу. Когда а, когда сня... а когда я ее сняла, я стала... я стала ученицей. Супер. Я стала учеником. Супер. Вот в этом состоянии, вот это самое правильное. Когда вы снимаете свое эго, убираете, это то, что мешает, это уже ограничение в принятии информации. Вот прям напишите для себя. Прям вот, я ученик. Супер, прям. Да, я ученик. Я вас поздравляю. Самое правильное У меня ощущение. большая, большая тетрадь. И ваши две учебы, которые вы провели, я их записала. Я вот все, что там было, я провела на это несколько дней, но я ваши вебинары... Я их записал. Супер, давайте мы чуть позже это обсудим. Давайте дадим возможность Все, другим спасибо. людям. 10 секунд, я скажу. Когда я снял корону, легкость, спокойствие почувствовал. Когда одел, сила, уверенность. Что-то как-то вот, вот Вот смотрите, ребята. Второй, второй раз точно то же самое. Смотрите, в чем суть? Не всегда это мешает, иногда это помогает. То есть наше эго нам придает вроде бы уверенности и сил, но я честно скажу, это ложное. Ну, То есть мы этим пользуемся, но это ложное ощущение. Ложное ощущение, чтобы мы не хотели от этого избавиться. Но, Василий, согласись, даже по логике вещей, если начинать рассуждать, что если тебе не придется притворяться, это же ложная корона. То есть по факту ты не искренен с людьми когда ты в короне. По факту ты притворяешься. А теперь представь, если тебе не придется быть кем-то другим, не придется ее одевать, не, при, не придется испытывать какие-то определенные чувства или делать действия, а быть просто самим собой и кайфовать от этого. Не притворяться. Это Легкость, спокойствие просто есть... да, да. Но использовать это ощущение можно. То есть, если ты проводишь переговоры, и ты чувствуешь, что ты где-то слабинку можешь дать. Просто представь, что ты корону одеваешь. Просто представь. Вот, ребята, вам первый инсайт. Одели, если это поможет. И вперед делать действия. Это определенное ресурсное состояние. Но я хочу сказать, что мы, когда это будем прорабатывать, на самом деле это ложное ощущение. Не Спасибо. Не Спасибо. Дальше идем. Кто еще готов? Я, Таиса Южина. Когда я одеваю корону, мне напрягается шея, и я так сижу, как вроде бы я ее боюсь потерять. А когда я снимаю, я сразу расслабилась, так хорошо. Смотрите, человек открыто сказал, я боюсь. Я боюсь, потому что вы по факту корона э, одета... Ну, по, по жизни, для каких-то вещей. И короне вашей принадлежит больше, чем вам самой. Больше. Корона – это мой бренд, мой телефон, моя квартира. Наше эго пытается управлять не просто нашей жизнью, а оно старается, чтобы мы от этого зависели, и мы не могли от этого избавиться. Нет свободы, нет расслабленности. То есть она гребет, гребет, гребет, создает вокруг вас материальные какую-то базу ценностей да, ложных, которые вас по факту порабощают. Вот так работает корону. Но когда мы ее снимаем, нас отпускает. Потому что нам не приходится контролировать все это. Бояться все это потерять уже не нужно. Потому что это лишнее. Все понятно? Похоже на правду? да Да. да, да. Кто еще готов? Кто смелый? Ребят. Наталья э... Сиенко. Сначала при в том, как я отдельно делаю эту породу, у меня тяжесть в голове, шеи, голова горячая, оттенечко было холодным. И еще стержень, и горячий горячий стержень, как всему позвоночнику. Пила угу. в корону, пошла такая легкость. И, и холодно супер ребят прям в инсайтах, где я говорил в тетради напишите можете публично не выступать если стесняетесь но мы сейчас уже с вами борем страх публичного выступления и если вы еще не догадались и мы делаем первые шаги в трансформации прям в тетради зафиксируйте это когда вы фиксируете ваши недостатки теряют силу, а когда вы фиксируете положительные вещи, они приобретают силу. И мы переходим из одной вибрации в другую, из минусов плюс. Мы с вами будем об этом разговаривать, мы с вами будем об этом говорить в пятницу. Я вам покажу, от чего зависит результат, находясь на какой частоте вибрационной, в каком мышлении находясь, в каком, какую маску одев, да? Вы получаете один результат, а если вы просто, ну, грубо говоря, не избавитесь, а переобуетесь, трансформируетесь, и мышление, и ощущения поменяются, результат перейдет совсем в, другое, в другую чистоту. У вас будет то, чего до этого не было, поэтому я всегда даю гарантию стопроцентную, что у вас будет совсем другой результат. Потому что мы будем убирать с вами установки, мы будем убирать ошибки, мы будем убирать ограничивающие убеждения. Вот, а вместо них создавать новые, новые установки, новые, новые нейронные связи, и у вас будет другой результат. Итак, договорились, да? По поводу короны все уже поняли, что это работает. Это вам, пожалуйста, инструмент первый. Что как только вы захотите включиться или выключиться в определенное состояние, корона с этим может помочь. Идем дальше, друзья. Или кто-то еще хочет сказать? А я могу сказать. или у меня что-то не получилось. Супер. Ничего страшного. Получится в следующий раз. Попробуйте, когда закончится вебинар. Просто. Может быть, поза не та. Настрой не тот. У вас есть определенные ожидания, вы их должны записать в тетрадь. Сейчас, пока мы все это делали, вы слушаете, но вы запишите ожидания от сегодняшнего дня. И потом в конце нашей презентации, ну, нашей встречи онлайн, вебинара, мы посмотрим туда и посмотрим, что получилось. Оправдались ли ваши ожидания? Превзошел ли результат ваши ожидания? Итак, друзья, сегодня мы будем говорить о самом секрете. В чем секрет? Программирование на успех. Успех в отношениях прежде всего, успех в бизнесе, успех в жизни, успех в счастье, успех в обучении. Во всем, что касается вашей жизни, во всех сферах, вы прокачаетесь. Вы прокачаетесь, кто-то просится, мы уже заканчиваем первую часть, а кто-то просится. И получите прям вот результат вот офигенный, я вам обещаю. Так, есть одна помарочка. У кого-то так, выключите звук, кто со звуком. Есть одна не помарочка, поправка. Не с первого раза у кого-то получится, а у кого-то, возможно, кто не может на 100% на определенном уровне осознанности работать, возможно, даже не почувствует первый раз ничего. Но, уверяю вас, при личной встрече раскрываются все. То есть я людей открываю прям на сто процентов. Вы просто научитесь слышать то, что вам подсказывает ваше тело. Да-да-да. Кстати, Кстати, мы с вами будем на одной из встреч говорить о ваших мечтах, о ваших целях. И я вам дам инструмент, как определить, это ваша цель, ваша мечта, или она навязана обществом, родителями, друзьями. Ну, кем-то другим, то есть это не ваше. Я вам прям дам четкий инструмент, по которому вы сможете отслеживать, это ваше или нет. Вот как раз к этому у меня вот такое, не то чтобы вопрос. Мне, например, говорят, что интернет-бизнес – это не мое, и чтобы я отсюда уходила. Это не мое. Вам говорят? Да, и я тут ничего не достигну. У меня тут удачи, ничего. Вам делают установку, вас программируют на то, что вы ничего не получится у вас, на то, что вы не достигнете цели и задачи. Вы видите, что происходит? То есть люди вас программируют подсознательно, и у вас появляется сомнение. Как избавиться от сомнений, я вам объясню чуть позже. Хорошо? Хорошо. Вот именно вот эти вещи, вот эти установки мы и будем убирать. Дело в том, что вот давайте сейчас диалог сделаем. В чем проблема и почему у вас не получается, как и у большинства людей? Мы сегодня встретились с вами не по личной жизни. Мы с вами будем работать в млм индустрии и больше работать по бизнесу. Но и с личной жизнью мы будем пересекаться. Потому что бизнес – это отношения, и бизнес – это ваш опыт, ваши установки, ваши страхи ваши мечты это это переплетается очень очень тесно с вашей личной жизнью даже да, с отношениями в семье там еще какими-то с отношениями в бизнесе поэтому я считаю что это неотъемлемая часть но углубленно мы будем с вами проходить еще тренинговую часть именно по MLM индустрии вы поймете получите инструменты и когда мы снимем с вас вот эти все чужие убеждения блоки сомнения страхи мы будем с ними в основном работать. Тогда, когда у вас не будет тормозов, вас попрет. Вот я прямо это вам говорю. Итак, как вы думаете, почему вам на сегодня, вот многим из вас, вы же здесь не просто так, ребят. То есть у вас у всех есть проблемы, поэтому вы здесь. Вы не потому, что вам интересно, а вы потому, что вам нужна помощь. Вот кто готов сейчас сказать, только пожалуйста, у нас регламент маленький, Быстро, у нас пять минут сейчас до конца первой части. Кто готов сказать, в чем ваша конкретная проблема, если вы ее знаете? Если не знаете, это тоже проблема. И именно с этим мы и будем работать. То есть, кто не понимает, мы прям четко будем ходить в то место, в то время, в ту ситуацию в вашей жизни, когда вам поставили установку, которая сейчас вам не дает получить результат. И чаще ну, всего это в детстве, кстати. Да. Страх общения. Страх общения. Отлично. Да, страх общения, страх э, получить отказ, страх позвонить. Супер. Ну, в общем, какой-то барьер, да. Если И человек сменит. говорит мне страшно, да. я чувствую страх, то есть не что-то другое, да, там какие-то отговорки, а конкретно страх, да. это да. значит, что вы правильно думаете. Когда вам страшно, это значит, что идет внутренний процесс трансформации. И это не вы боитесь. Это уже ваш страх начинает вас бояться. Что вы что-то сделаете правильно, и он потеряет власть. Я просто помогу это сделать. И все. Кому еще что-то мешает? Ребят, быстро, пожалуйста, быстро. Другим... Можно мне сказать? Давайте меня... Я на пенсии уже много лет стала заниматься сетевым бизнесом. И вот все эти 20 лет фактически я не могу найти себе ту компанию, где бы я действительно достигла какого-то хорошего, ну, большого результата. И когда меня не устраивает компания, я просто ухожу. Или Это отговорка. Так что я... Смотрите, ребят, это отговорка. И мы, мы находим причину. Мы ищем виноватых и говорим, плохая компания. Все. У меня не получилось, потому что плохая компания. Она мне не подходит. Все. Неважно, где да. вы работаете. Важно, как вы думаете об этом. Важно, как вы относитесь к этому. Важно ваше мышление, отношения, а результат напрямую зависит от того, что вы думаете и чувствуете. Похоже на правду? Ну, может быть. Но я всегда находила какие-то доводы, почему я ухожу с этой компании. Человек, каждый человек мыслит только двумя категориями. Либо он ищет возможности, берет и делает, либо он ищет отговорки, чтобы не добиться своей цели. Только две категории мышления. Мы будем переводить вас из одной категории в другую. Еще раз говорю, по-простому, чтобы не было тормозов, чтобы не было виноватых, то, где вы сейчас находите, в каком положении находитесь, то, что вы чувствуете, то, что в вашей жизни, то, что вокруг вас, ваше окружение, это деньги, квартира, люди, вся ситуация вокруг вас, то даже как вы думаете, это ваши принятые правильные и неправильные решения. Ответственность только ваша. Да, есть еще родология, да, есть еще установки и все, все, все, но это только ваше. И только вы сможете это все поменять. Если вы в жопе, это только ваша вина, ничья. И мы будем прям жестко это отрабатывать. Все понятно? Сидим, согласен. Все? Есть еще кто-то? Курапова, Надежда. Я не довожу проект до да, намеченной цели. Страх, вот это, страх а вдруг страх. получится. Я прям вам сразу говорю. Не доводите до конца, а вдруг получится. Придется соответствовать тому, что там дальше. Я там никогда не была, я боюсь. А вдруг у меня это появится. Мне придется меняться. Эго не дает. А еще, возможно, есть финансовые блоки. Что деньги – это плохо, едете, это страшно. Но я не боюсь идти дальше. Это вы так думаете. Сергей, у меня знаете, какая проблема? Я могу заработать, но я могу быстренько их куда-то раздать. Что такое? Так, у нас заканчивается время. Если успею, отвечу. Если деньги приходят, по линии отца все супер. Если деньги не хранятся, утекают, по линии матери... Звук есть у нас или нет? Все есть. Снова здравствуйте. Добрый вечер. Наверное, ждать не будем. Кто мне задавал вопрос? Тут Добротенко. это... Так, значит, все нормально, все приходит, но ничего не задерживается. Я правильно понял? Да. Проблема с родом у вас. У вас по роду проблема с мамой, по женской линии. Ну, это я чувствовала. Я вам говорю, как есть, и мы будем работать. Смотрите, ребят, что мы еще будем делать сразу, да, по ходу говорю. Мы с вами будем работать с обидой, мы с вами будем работать с прощением, и мы будем работать с родом. Пробуждать силу рода. Я не буду глубоко погружаться в эту тематику, но я вам дам инструменты, вы это будете делать сами. И это очень сильно помогает. Будем на эту тему общаться. Еще у нас будет, уже есть, я создал коуч-группу в Telegram, потому что там удобно скидывать материал. Я смотрю, у нас очень много участников не в сети, в Telegram не пользуются. Ребят, давайте очень удобный инструмент. Будем туда заходить, я всех добавлю туда в группу эту, где можно будет общаться. Там будут все инструменты, но это пока бесплатная группа, безоплатная группа для всех новичков. Те, кто выполнит условия и попадет вот на саму программу, об этом мы поговорим в самом конце, что за условия. Вот. Те, те попадают в точно такую же коуч-группу, где будет полный доступ к материалам. В общем, я опубликую вот это все, чтобы сейчас не тратить время. Давайте еще поработаем с вами. Так, кто еще чувствует, что ему... Вот, вот кто топчется на месте? Кто вот начинает, делает, копошится? Возможно, сам себе честно, может быть, признается, что только создает видимость действий. Вот что-то делать, делать, делать, но вот но не идет дальше. Вот прям упирается в забор, в стену, я не знаю, в бетон. у меня такое? У меня такое. Я делаю, делаю, и все бесполезно. Темы усилия бесполезны. Как будто Наверное, у... тут мы все такие. Как вы думаете, почему? Что это за стенка? Ленин нет. Нет, может, лень? лени. Лень нет. Есть неправильное распределение энергии. Я лень это миф. Лени нет. Нет, нет того, что вас зажжет. Не горит огонь, не вдохновляет, не зажигает. Глаза не горят. Мотивации внутренней нет. Сергей Николаевич, а детские обиды могут мешать? 90% всего, что в жизни ограничивает, это травмы детства. А восемь процентов это взрослая жизнь, и два процента, а восемь процентов это во взрослой жизни. Ну там в подростковом юношеском возрасте 8, и уже во взрослой только два. Ну, какие-то дополнительные внешние факторы. Может быть, даже чисто на физическом уровне. Вот, какие-то, знаете, там, медицинские отклонения, медикаментозные, операбельные какие-то вещи происходят. Ну, то есть, может быть, по генетике какие-то заболевания. Ну, это уже прям физич, на физическом уровне вмешательство. Так, ребят, кто еще что-то хочет сказать? Нет? Тогда идем дальше. Николаевич, я хочу сказать, у меня нет уверенности в себе. Правильно, вы не верите, я даже знаю почему. Потому что слушаете чужие мнения, а про свою мечту забыли и позволяете другим влиять на вашу жизнь, принимать решения за вас. Вы собираете чужие мнения и у вас появляются сомнение. Это мнение – это совместные мнения многих людей. Скорее всего, даже не экспертов. Ну, я с вами не соглашусь, я никогда к чужому мнению не прислушиваю, если честно. Да супер, а супер, вы а правы, я счастлив, что? многие знают о чем я. Вот Это ваше мнение, оставьте его при себе, мне все равно, я говорю то, что вижу. Когда будем индивидуально работать, поймете, что на самом деле это есть. Хорошо? Договорились? Спасибо, конечно. Угу. Есть еще кто-то или идем дальше? Что мешает еще? Хоть кому-то мешает непрофессионализм, отсутствие навыков, отсутствие знаний, отсутствие видения, понимания, отсутствие системных действий? Или все ищут причины где-то там далеко в прошлом? Ну, Конечно, да, не, хватает. Вот это не хватает. Самое главное. Вот. Поэтому мы и пришли сюда. Вот. вот, вот, вот именно. Ребят. Мы за этим и пришли. Внутренние тараканы это одна сторона медали. Вторая сторона это то, что мы делаем из-за того, что у нас эти тараканы сидят. На что реально мы тратим свое время? На неэффективные действия. Или создаем видимость, или сами себя обманываем. А вот почему, зачем самый главный вопрос: мы это делаем. Откуда это у нас? Итак, первая часть нашей работы это будет. Наша собственная проработка. Очень глубоко мы идти не будем, но кое-какие моменты мы с вами решим. И находясь в группе, я вам буду скидывать ежедневно, я буду на связи сопровождать, и вы друг другом будете делиться опытом. Мы потом сделаем систему кураторства и наставничества. Если кто-то захочет этому научиться и дубликацию делать в своей команде, чтобы снять нагрузку с меня, я с удовольствием поделюсь секретами. Мы с вами это обсудим. Кому это будет интересно, вот я могу быть в этом плане куратором. Главное, чтобы был у вас результат. Если это поможет, я помогу вам. Договорились? Ой, хорошо. Отлично. Вторая часть – это системные, правильные, эффективные действия конкретно в индустрии. МЛМ, об этом мы тоже с вами будем говорить, я вам выложу программу, о чем я хочу сказать, как правильно запускать новичка, как правильно пригласить, как правильно закрыть любую сделку, как стать самому наставником внутри своей команды, как запустить систему дубликаций? как определить за 5-7 секунд, кто перед тобой на холодном рынке и как сделать предложение, от которого в принципе ни один человек не сможет отказаться как попадать в десятку, прямо в ценности человека. Мы будем говорить о том, что такое убеждение, почему это плохо, что такое на самом деле ценности в жизни каждого человека, на каком языке с каждым человеком можно поговорить, чтобы вас услышали. кто сейчас, имея опыт приглашений, чувствует, что как будто люди его не слышат, у кого у есть такое ощущение? Как вы думаете, почему? Почему? Зачем? Не недостатка знаний. Угу. Говоришь, он говорит, а у меня свои проекты. Угу. И ты начинаешь уже пасовать. Но у него свои, и не можешь доказать именно то, что угу. у тебя лучше. Начинаешь вот это, его уговаривать, да. Да, начинаешь его уговаривать. Да то, что делать, в принципе, проект. не стоит. И именно из-за вот этого уговаривания, из-за переубеждения каких-то его принципов, ценностей, все приглашение превращается в адский труд. Согласны? Да. Именно из-за этого неприятное ощущение и опускаются руки. Когда вы получаете отказы, просто опускаются руки. Мышление неправильно. А отсюда и действия неправильные. И тут не недостаток знаний. Нет видения того, что вы предлагаете у вас, у самих. С этим мы будем работать. Я открываю системное видение. Вот. Еще нет уверенности, потому что нет денег, ребят. Есть финансовые блоки, финансовые ограничения, которые у большинства тянутся из постсоветского пространства, когда там, не знаю, родители нам говорили, бабушки, дедушки говорили, что деньги тяжелым трудом достаются, и мы в детстве это слышали, и все это вот, вот, вот, вот здесь, на горбу на вашем, приклеено. Плечи, шея, грудь и в особенности пупок. Это все висит там, в области живота. Наши страхи поселяются именно в области живота в первую очередь. Плечи, спина, позвоночник, копчик, поясница и живот. А еще нижняя челюсть. Об этом тоже будем говорить. А, хотите, прямо сейчас расскажу, как побороть страх за 5 секунд? Любой. Да. Хотите? Хотим, прям хотим. вот лайфхак сейчас. Вот прям сейчас. Если Конечно. вам вдруг станет от чего-то страшно, просто постарайтесь расслабить нижнюю челюсть. Вот расслабить полностью. Открыть и расслабить мышцы лица, чтобы челюсть расслабилась полностью. Страх уйдет. Физический страх уйдет. Вот увидите. Прям попробуйте. Дома попробуйте. Договорились? Итак, идем дальше, ребят. Да, поговорили о том, что мешает. Следующий вопрос такой прям классный. Сейчас открою слайд. Делиться. Открою слайд и... Так. И, и, и, и и с текущего слайда. Вот так. Как вы думаете, что бы вам помогло? Ведь все, что вы до сих пор пробовали, вам не помогает. Оно уже давно не работает. Но конкретно с вами точно. Кто из вас смотрит мотивирующие видео и ролики? Вот прям вот честно, сейчас для себя поставьте прям вот галочку. Да, я смотрю, потому что мне не хватает мотивации. Я смотрю бизнес-тренеров, мотиваторов в коучинге. Там я, Энтони Робинса, это самый крутой мотиватор сегодня. Вот кто это делает, поставьте себе сейчас плюсик. Кто из вас смотрит обучающее видео и старается это все применить, но ни хрена не помогает, поставьте плюсик. Кто из вас, ну, я не знаю, делает еще что-то, я не знаю, духовные практики, медитации, поставьте плюсик, но ну, ни хрена не помогает, вот прям честно говорю. Кто из вас э, пробовал какие-то э, духовные практики в плане ретритов, там ретрит молчания, ретрит там, медитации, ретрит, там, ну, я не знаю, еще какой-то, женские практики, всякие узелки, всякие там… Я не знаю, рисунки, арт-терапия. Работает? Нет? Вот поделитесь, кто это делал, поставьте плюс. Кто этим занимается? Скажите, работает? У вас лично работает это? У меня не работает. Я пробовала все. все, пробовала. Пробовала. И на каком уровне, на таком, но... Визуализация у меня не получается. Во-во-во! Визуализацию кто делает? Кто вешал карту мечты? И все сбылось у кого? Я не вешала карту мечты, но писать писала. Uh -huh. Что сбылось? Да ничего. Uh -huh. Когда писали? Как давно? Наверное, полгода. Сейчас uh -huh. опять начала писать. Не знаю. Сейчас двоих еще добавлю. Кто еще скажет? Кто пробовал медитировать? Я пробовала. Что Даже была вот недавно на ну, как назвать, встреча, не встреча, именно для... все было. Вас не слышно Я, пос... Я постоянно читаю книги. Джим Рон, Барайн Тр... Брайан Трейси. Угу. И как это повлияло на вашу жизнь? Ну-ка скажите. Ну, Матерьевича. Ну, ну, что изменилось? Время. Ну, все равно. Ну, я тоже читала, но мне я, не там ничего не, не понятно. все время классится. Все Или время, мы не соображаем, как он говорит. Достичь успеха. Давайте так, давайте проще. Самый лучший критерий успеха – это ваш финансовый потолок. Сколько вы зарабатываете? До того, как читали книги, сколько вы зарабатывали в месяц? Ну, примерно хотя бы, средняя. Ну это же было в советское время. Да какая как я разница? Хорошо, вы же книжку в советское время не читали, вы же читали да, ее года в два советское три Советское время этих книг не было. Ну конечно, когда вы начали эти заниматься? Я там ну, какой, двухтысячный год. Давайте проще скажу. В прошлом году сколько у вас был достаток средний? Честно, вот честно. Не валовый Кстати, доход. Если честно, то фактически не было. Сейчас что вот... Были провалы. Сейчас что? Ну, сейчас есть немного. Но не... в этой компании еще нет. Да не важно. Я в этой еще... В прошлом месяце сколько заработали? Ну... Конкретно говорю. В прошлом месяце что поменялось? Позапрошлом. Ну, там такой доход пассивный. Ну, давайте ну, вокруг да. не будем ходить честно сами честно. себе признайтесь ни хрена не изменилось ну там есть доход но он не у меня а он у меня в компании да что вы вокруг-то а я... ходите вот смотрите ребят что происходит человек даже признаться сам себе честно не может в том что он в жопе вот понимаете что не Поэтому я и здесь сергей николаевич все Смотрите. Хочу результаты, хочу действительно успеха. И нужны новые знания. Тех, которые я пока вот угу. получить не могу. Угу. Поэтому я в Нужен эту компанию инструмент, пришла. который работает, правильно? Я пришла да. в эту компанию на вас. Я вам даю Когда гарантию, Но а? если вы будете пользоваться тем, что я буду давать, ну, результат будет стопроцентный. Ну и вот все. За 2-3 месяца нравится. x2, x3, то есть в 2-3 раза ваш доход увеличится 100%. Если вы будете делать то, что я скажу. Если Вся не будете, смерть. вырастет немножко, но вырастет 100%. Если себя уважать зима. начнете, ценить начнете, любить начнете и не только себя. Люди начнут вас видеть совсем другого человека. Соответственно, ваш уровень вырастет, статус вырастет, доход вырастет. Сто процентов. Вы себя любить начнете. Что сейчас чувствуете? Ну-ка скажите быстро, после моих слов. Что поменялось внутри? Ну, хочу добиться результата. По, По ощущениям, уверенно, это меня... мысли. Как все какие? это получится? В теле что чувствуете? В теле. В Ну хорошо, энергия пошла. Угу. Угу. В пятницу будете на прямом эфире, если можете Буду. вместе со мной прям в прямом эфире поработать и посмотрите, Мне что нужно. с этого получится. Посмотрим. Сколько вам лет? 76 будет через два месяца, и вы со мной супер. Вообще. Я бабушка я уже прабабушка дважды. Супер, супер. Вот так вот, и все и время здесь учусь. Здесь. Угу. Сергей Николаевич, да. а у меня есть альбом мечты. Ему 15 лет уже что исполнилось? исполнилось, я даже сама поражаюсь, причем очень много. Угу. А насколько ставили цель лет? Ну, этот алгоритм я заводила еще, когда МВЭ занималась. Я говорю, 15 угу. лет назад. В МВЭ очень сильная школа, одна из самых сильных. И именно по их системе, когда визуализацию делают, у меня одна девочка знакомая, когда работала в МВИ, все над ней смеялись, пальцем показывали, она по ночам делала альбом и прятала под подушкой. Да. Через пять лет она переехала в Майами, вышла замуж за американца, и у нее сейчас свой бизнес уже второй в Майами. Ей 28 да. лет. Первый тренинг она прошла в 18. Это дочка простой учительницы, такой, знаете, вот простой-простой. Вот. Никто не верил. Это единственный человек, у кого это сработало. Вот, вот кого я знаю, это единственный человек. Я сам это, это мужчина, все писал, наверное, рисовал, записывал. Из списка 100 желаний, 100 мечт, 100 целей, ну, сбылось 4, может быть, за последние 4 года. Да, тоже сбылось. Но этот мизер, по сравнению с тем, чего я хотел, это прям мизер. То есть это... Просто по инерции вы туда докатились, понимаете? Потому что все равно концентрация на этом была. И где-то в какой-то момент правильные решения, потому что правильная концентрация мышления, все. Вы что-то делали для того, чтобы это получить. Вот что главное. У меня даже дача с такой же крышей, вы не поверите. Вот именно с с той именно крышей, которая у меня в альбоме. С чего и вы взяли, швисты... что я не поверю? Поверю еще и с удовольствием. Слепи даже так же растут, как у меня в альбоме. Вот угу. Тюльпаны розы. Вот именно в этом Все. порядке. А когда мы поработаем с вами первый месяц, вот через три месяца вы посмотрите на результат, сравните и сделайте выводы. Договорились? И оставите Хорошо. мне отзыв. Договорились. Все отлично. Итак, ребята, кому какая помощь нужна? Как вы думаете? Быстро. Кто готов сказать? То, о чем я говорю, поможет? Да, системные знания нужны. Угу. Еще? Уверенность в себе найти. Еще? Я И уверена, что получить. мне поможет, если я сама буду еще прилагать к этому усилия. Да. быть честной с собой самой собой не мешает а быть честной вот не лукавить себе вот а смотрите значит? у человека это вы сегодня поняли нет нет не сегодня я это давно знаю у -у -у. У а полюбить себя нам надо полюбить себя мы не по моему только. себя не любим ну, потому что нам другие не позволяют, и вся система, в которой мы живем, она не позволяет себя любить. Опять мы вернулись к тому, что есть вокруг нас обстоятельства, которые делают из нас не то, чего мы ждем. Итак, идем дальше, ребят. Хороший слайд, смотрите. Кто мне поможет? Кто вам может помочь как вы думаете сам тебе помоги правильно это ваша жизнь мне ваша жизнь вообще вот по барабану честно говорю у меня своих задач хватает но есть часть миссии есть часть каких-то интересов которые пересекаются и вот здесь я готов поработать ребят вот честным я вам честно говорю мне по барабану, что вы чувствуете, сколько вы зарабатываете, я прям честно это говорю. И вы точно так же здесь, как бы вы ни говорили, есть внутреннее намерение и внешнее. Внешнему я не позволяю влиять на мое внутреннее. У меня есть своя мечта. И если эта мечта где-то пересекается с вашей, и мы вместе, достигая определенной цели, реализуем вы свою, а я свою, Блин, я с вами, ребят, вот честно. Понимаете? Вот здесь да. Все остальное не ко мне. Понятно, да? И вот давайте честно, каждый признается, кто в ответе за вашу жизнь. Вот кто это? Я да сам лично ты. Конечно. Если ты в жопе, вы, это твои нет. проблемы. Никто никого не никого поможет, нет. ребята. Никто. Только сами. Поэтому, поэтому принимайте решение. Вот решение – это самое первое. Готовы – значит, делаем. Не готовы – скажите себе честно. Подожду, потерплю. Не сегодня, не сейчас. Я вас мотивировать не буду. Подождите, потерпите, жизнь короткая, пролетит быстро. Вот честно говорю. Микрофоны пусть позакрывают, что-то трещит, скрипит. Да, ребят, выключите пока, я сейчас буду говорить, потом я скажу, когда включить. Либо по очереди, сразу не держите. Сказали, выключили, будет удобно. Все, все поняли? Я вам хочу напомнить, кто вы вообще есть по жизни. Ребят, вот, вот сейчас слушайте меня внимательно. Кто вы? Я вам сейчас скажу. Вы чемпионы. Вы рождены по праву быть легендой, лидером, чемпионом, победителем. Все что, в этом мире вас, ну, все, что в этом мире есть, ваше по праву. Право дышать, право жить, право рожать, право высказать свою там, позицию, свое мнение. Так, у меня интернет. Слышно меня? Все нормально? интернет-соединение хромает. Да, было отключение. А вот. Сейчас нормально. Откуда? Почему я это знаю? Как вы думаете? Откуда я такую уверенность имею в том, что все, кто сегодня здесь на вебинаре, имеют право на все блага в этой жизни? Все чемпионы, все победители, все вы, я вам скажу, почему я уверен в этом, как и я, все вы забыли об одной мелочи, что когда-то, очень-очень давно, в самом начале вашей жизни, вы один, единственный живчик, который из нескольких миллионов сделал свое дело. Это чемпион, лучший из лучших. Но как потом, по жизни, когда-то, кто-то поставил вас на колени. И вы приняли это и сказали, ну ладно, постою. Потом еще ниже нагнули вас. Вы сказали, ну ладно, потерплю. Потом растоптали, размазали и сказали, это норм, терпи. И вы терпите. Пора подняться. Пора сказать, я чемпион. Мое все в этой жизни. Я готов к этому. Я устал стоять на коленях. Мое по праву. Деньги, благо, кто-то же этим пользуется. Понимаете? Те, кто принял это, те, кто понял это, только эти люди. Те, кто сказал, не-не-не, на колени не буду вставать. Не надо. По праву буду стоять выше всех. А вот вы встанете на колени, если вы слабаки. Так что, ребят, вспомните одну простую вещь. Вы по праву чемпионы, лидеры легенды каждый из вас но вы просто об этом забыли я вам напоминаю хочет кто-то что-то сейчас сказать вот сейчас прям скажите что вы чувствуете внутри поделитесь своими ощущениями что внутри вас у меня сейчас появилась окрыленность аслов что я смогу это сделать? А еще. Мне кажется, мы услышали эту горькую правду о себе. Угу. Неприятно. Неприятно. Угу. Когда неприятно? Что чувствуете? Ну-ка, быстро правду, матку. <свят> ну, злоба какая-то. Как бы конечно, злоба, агрессия. Непонятно на что. Что такое Ой. злоба и агрессия? Знаете? Не знаете? Я объясню. Это страх. Это проявление страха внутри вас. Злоба и агрессия – это не то состояние, которого вы заслуживаете. Это не то состояние, которое делает вас счастливым. Согласны? Совсем не то. Злоба и агрессия – это страх жертвы, это отождествление себя с жертвой. Вы ставите себя в позицию жертвы, вы начинаете защищаться, обороняться, а лучшая защита – это агрессия. Вот откуда злость, вот откуда обида, вот откуда это все. А теперь скажите, кто хочет это убрать? Очень хочется. Я очень хочу. Я По хочу. чесноку. Вот, прям по-честному. Я хочу. А, потому что тоже чувствуете, да? Просто сам на себя злишься. Угу. У, меня с детства, у меня с детства была очень низкая самооценка. Откуда это у вас? Кто это сделал? Из семьи. Ну, и, и ну, долго вы еще будете так жить? Ну, я с этим борюсь как могу. Как? Разбираюсь. Как? По-разному, то есть... Я тогда, вам когда... объясню, что происходит. Когда вы были в состоянии транса, когда вы были в гипнотическом состоянии, в определенном, вам сказали несколько вещей. И для вас это стало определенными рамками. Так вот. Точно в таком же состоянии, только в таком же состоянии можно сделать замену. Убрать то, что мешает, и положить туда совсем другое. Только так. Если так в вас заложено, то только так можно убрать. Поэтому ни хрена не работает. Понимаете? Вот кто что-то получает, у кого что получается. Это значит, в другом состоянии э, что-то было. А вот у кого, у кого не работает, это люди, которые в гипнозе получили внушение, получили рамки определенные, границы того, что они, на что имеют право в этой жизни. Они это приняли, смирились, попали в состояние жертвы, и это их злит, это их агрессия, злость. Злость надо выпускать. Есть четыре вида энергии. Что такое агрессия и злость? Это внутренняя энергия, которая прям стучит, она должна выйти, она не должна находиться внутри вас. И она ищет выход, ее можно выпустить. Это спорт, это физические нагрузки, это крик. Она бьет по органам, эта энергия. И когда человек злится, он начинает болеть. Понимаете? По внутренним органам бьет внутренним и вы начинаете заболевать а потом вы начинаете себя жалеть и говорить что кто-то виноват я жертва меня обидели я не виновата виновата система вы сами начинаете себя загонять еще глубже слой за слоем как лук слой за слоем слой за слоем наращиваете наращиваете я вам скажу, что дальше будет у таких людей. И вы таких людей знаете в своем окружении. Люди, которые самый большой страх испытывают, страх жертвы, которые сами для себя его придумывают, его нет, вы его придумали. Вам сказали об этом, и вы его приняли как истину. Люди сначала начинают ныть, ныть, зудеть. От них отворачиваются знакомые, потому что неинтересно с вами. Вы все время жалуетесь. С вами неинтересно. Потом отворачиваются родственники. Потом отворачиваются звери, животные, домашние. У меня была клиентка, от которой кошка сбежала. Сначала муж, а потом кошка. У нее охрененная корона, которую она не снимает. И у нее отождествление себя жертвой. Виноваты все, кроме нее. Все вокруг плохие. Работодатель, работяги. Она начальник бухгал бухгалтерии. А, там, все родственники плохие. Не помогают. Государство плохое. Я в нищете из-за них. Мне не хватает денег. Понимаете? И что происходит? Я говорю, все, слушай. Бог дает то, что ты просишь. А тебе ничего не нужно, он у тебя заберет, потому что ты от всего сама отказываешься, и он тебя заберет последнее, ты заболеешь и умрешь. Зачем тебе жить такой, у которой все плохо, ты жертва, и Бог тебе приумножит то, что ты себе порождаешь. Он тебе даст еще больше болезней, а потом ты уйдешь, и никто этого не заметит. Кто знает таких людей, ребят? Кому знакома ситуация вообще? Да мне знакома. У меня сваха такая. У меня есть такие знакомые. Все, денег нету, все плохо и прочее, прочее. Действительно, она теряет много денег. Угу. Угу. И будет хуже. Вы с ней общаетесь? Вот скажите, вам приятно с ней общаться? Да, это моя подруга. Но я не хочу... Давно ли вы стали избегать с ней частых контактов? Ну, сейчас больше. Что больше? Стали избегать? Ну, больше, больше не стало с ней встречаться. А раньше каждый день... Ну, вот, вот, вот видите, что происходит. Вот эти вещи и происходят. У вас получится 100%. Вот что я хочу сказать. Потому что я вам сейчас говорю то, как есть на самом деле, а не то, что вам говорят там. Попробую визуализировать, помедитировать. Да, это работает. Но это не настолько работает, чтобы в корне изменить вашу жизнь. Почему я даю гарантию результата? Потому что, потому что системность я вам дам. И то, о чем мы говорим, мы будем работать с вашим подсознанием в обход сознательного разума в том самом состоянии, в котором заложена вся эта хрень другими людьми. Вы думаете, я почему с вами здесь? Потому что я тоже с собой это все делал. И делаю каждый день. Каждый день я этим занимаюсь сам с собой. У меня нет пока такого наставника, который бы работал со мной. А у вас будет. Вам повезло. И то, что я вам буду давать, это работает. Я сейчас не буду говорить, что я делал с собой, как это все происходило за последние два года, и особенно последние полгода. И к чему это все привело, вы сейчас чувствуете, что я говорю правду. У кого сейчас лицо горит, голова, уши, это про вас все. У кого сейчас в животе неприятно, это все про вас. Вы такой же человек, как и я, такой же, как и все остальные. И по-другому не получится. Попробуйте, скажите, хоть кто-нибудь, давая тренинг, хоть кто-нибудь, давая вам какие-то духовные практики, говорил, Сто процентов даю результат, у тебя получится. Сто процентов. Вот скажите, хоть кто-то мог это сказать? Нет. Честно, открыто? Нет. Нет, ни один человек не сказал. Потому что у них это тоже не работает. Не работает. Или не работает так, как они хотят. Это целая индустрия сейчас, которая приносит кучу денег. Первое. Сильное решение, ребят, вот у нас осталось где-то 4-5 минут, наверное, еще раз перезайдем и закончим разговор, хорошо, я сконвертирую видео. Сильное решение, я готов, я смогу, мое по праву буду делать, слушать никого не буду, долгосрочные правильные действия нацелились, ну, как минимум на 90 дней, результат не приходит сразу. Все оттуда сверху приходит с задержкой. Вы замечали, та же карта мечты, альбом желаний. Да? С задержкой все приходит. Проверку вы проходите на вшивость. Проверку на искренность, на э, концентрацию. Проверку на то, что это действительно вам нужно. А я вам еще дам инструмент, чтобы вы не ставили ложные цели и ложные мечты. Будет очень круто. Сопровождение экспертов. Сделаем наставничество. На сегодня я буду вашим наставником и буду 20, ну не 24 часа в сутки. Будет регламент, то есть дневное время. У меня на 2 часа меньше от Москвы, чтобы вы знали. Больше от Москвы, не меньше. Вот, поэтому в определенное время я буду на связи. Проработку страхов, убеждений. Индивидуально убедитесь все. Так, у нас заканчивается время. Ребят, давайте я закрою. И мы через 5 минут перезайдем. Хорошо. И будет самая интересная часть. Я вам обещаю. Договорились? Да, конечно. А перезаходим сразу? Нет, 5 минут подождите. Я сделаю запись. Тут видео скачивается. По этой же ссылке, по старой. Да, да, да. да, да. Потом мы вас еще подождем. Через... Где-то минут 7. Заходите прямо, поставьте сейчас на будильнике. Через 10... 37 минут. Сейчас 37 минут. Ну М -м -м -м. вот у меня 39.54 пока да. Давайте через 10 а... минут ровно. А ну, сейчас связь, на связи будем сколько времени еще? Все. Все готовы? Я надеюсь, там все зашли. Итак, на чем мы с вами остановились? Нейронные связи новые возникают. Я вам хочу сказать, что при рождении у каждого человека, сейчас я камеру включу, чтобы меня было видно, у каждого человека на самом деле больше нейронных связей, чем сейчас во взрослой жизни. Но есть возможность все-таки их как-то создавать. Что такое нейронные связи, Я, можете посмотреть Курпатова, академика. У него офигенные есть вещи, лекции. Я его очень много смотрю. Он рассказывает, как работает мозг. То есть он рассказывает не с точки зрения духовности, мистики, эзотерики, а он рассказывает, как на самом деле мозг работает, как он устроен, какие процессы происходят. Когда вы думаете, когда вы делаете, какие зоны активируются во время определенных действий. Да? Вот. Можете посмотреть и убедиться в том, что я говорю правду. А нам все говорят, что вот есть основная масса мозга, это серое, вернее, белое вещество, и серое – это корка. Да? А белое вещество внутри мозга – это и есть то, то самый, скажем так, мост, где рождаются нейронные связи которые должны закрепиться. Корочка наша, да, подкорка, корка, как мы говорим, серое вещество, очень тонкое. Это карта памяти. Карта, где хранятся все наши эмоции, чувства, воспоминания, какие-то ну, пазлы, из которых мы составляем картинку, когда смотрим или когда думаем. То есть это набор лего, и он очень ограниченный на самом деле. И вот, и, как говорит Курпатов, мне очень нравится пример, когда я говорю яблоко. Что вы видите, ребят? Вот я говорю яблоко. На самом деле яблоко вы не видите, вы его представляете. Есть э, деталь пазл с запахом, есть пазл, ну, с ароматом, пазл со вкусом, есть пазл, как красное там, например, или зеленое яблоко, как оно выглядит, какой вес какой аромат, какой вкус. И этот пазл складывается. Складывается через нейронные связи. Внутри есть ядра у нас, вот где ствол э, позвоночника, там есть несколько ядер, которые возбуждаются ну, при разных процессах. И вот в определенном ядре возникает возбуждение и с, э, в сером в сером веществе карта памяти берутся пазлы и через нейронные связи которые были до этого через белое вещество поступают вот туда в основное ядро где вот зона возбуждается и уже отправляется сигнал везде то есть по факту вот так работает наш мозг и он очень ограничен поэтому ребят я за новые нейронные связи поэтому долго их надо создавать долго но как минимум я работаю с людьми 3 месяца 90 дней тогда я даю гарантированный результат я вам объяснил сейчас как это работает вот в чем один из секретов еще раз давайте сильное решение то есть вы должны решиться не получается есть техника принятия решения с этим мы тоже работаем долгосрочное отношение правильные действия то есть убираем всю шелуху и делаем то, что вам говорят. Принимаем это, просто тупо делаем. Результат будет. Сопровождение эксперта – это доверие. Доверять нужно только тому, кто экспертен. Люди вообще по природе доверяют только экспертам. Как минимум на 50% больше, чем людям неэкспертным в любой области. Поэтому, когда вы будете работать в MLM-индустрии, в сетевом бизнесе, в приглашениях, да, Закрывать сделки должен эксперт, потому что ваши приглашенные, ребят, они, если вы как эксперта продадите своего наставника, куратора, либо партнера, который, с которым вы в паре работаете, в команде работаете, то люди купят его как эксперта, кандидаты, и он с легкостью закроет для вас сделку. С кайфом, с удовольствием. И вы вот как мячик друг другу кидают, парируют, да, или там жонглер как делает – вы будете жонглировать людьми друг от друга внутри, внутри э, вашей команды, и вам будет легко закрывать сделки. Мы об этом будем говорить. Еще раз. Проработка страхов ⁇ это мы уберем блоки, страхи э, мешают. На самом деле, для чего они сделаны, я знаю, я, мы будем об этом говорить. Страхи изначально созданы, это сущности, которые созданы, чтобы нас от рождения защищать, помогать, но когда-то мы перестали их кормить тем, чем положено, я образно сейчас говорю, чтобы до вас дошло, и стали кормить тем, что не нужно. Мы стали кормить их не светлой энергией, а темной, сомнениями, агрессией, возбуждением излишним, какими-то, знаете, то есть мы стали сами себя накручивать, да, и страхи превратились в монстров, в чудовищ. Они засели внутри, забыли о том, что они созданы, чтобы нас защищать, охранять, оберегать и помогать. И занимаются э, тем, что они защищают от всего. То есть они нас ограждают от плохого, от хорошего. Хотим мы того, не хотим. Они нам выставляют барьер, блок, ворота, через который не проходит все. И то, чего вы достойны, и то, чего вы хотите, они тоже не пропускают. Потому что вы их раскормили, раскормили сами, превратили в монстров, кормили не тем, чем нужно. Принимаю еще двоих. Вот. И в свое время они взяли настолько власть над вами, что у кого-то болит живот, у кого-то плечи, шея, крыльев нет. Ребят, нет крыльев. Есть только тормоза, тяжесть, напряжение, сопротивление, дрожь, агрессия. Это все страхи. А ограничивающие убеждения – это навязанные комплексы. Там, ты толстый, ты никогда не будешь богатым, ты в сетевухе, у тебя не получится, тебя разведут, ты опять куда-то вступил, тебя кинут. Это пирамидоз. Это все ограничивающие убеждения. Это программа не на успех. Да? А программа, наоборот, на э, регрессию. Программа на то, что вы будете чахнуть, вы не будете получать то, чего достойны, начнете себя опять накручивать, и получается замкнутый круг. Вы потом себя начнете наказывать, жизнь короткая, пролетела, ничего не получили, жить не получилось, все виноваты, и сама я виновата, но проще найти или виноват проще найти крайних. Система виновата. Это тоже страх системы. Я не буду делать, потому что система меня не пропустит, у меня не получится. Есть страхов очень мало. Их пять. Основных страхов пять всего. Страх системы, страх мечтать, страх, а вдруг получится? Вдруг получится, что я с этим буду делать? И люди себя прямо ограничивают. Вот доходят до определенных Рамок, границ, которым готовы, а дальше они боятся пойти подсознательно, неосознанно. И что бы они ни делали, у них не получится. Страх, а вдруг не получится, я обосрусь перед всеми, как я буду выглядеть, тоже очень серьезный. И самый, я считаю, это может быть не так, но в моей практике самый сильный страх жертвы. Когда каждый человек, который ноет, которого все виноваты, у которого не, не он виноват, а кто-то, кто, кто не, при, не принимает ситуацию на себя, не делает выводов, не меняет ничего, потому что виноваты все вокруг, хорошего ничего в его жизни нету. Это отождествление себя самого с жертвой. И это агрессия, это злость на весь мир, это замкнутость, это отшельничество и прочие вещи. И это болезни и смерть. Вот об этих страхах я прям. Ребят, в легкую. С каждым страхом я умею разговаривать. И на каждого страха у меня есть вопрос всего один. Ответив на который, страх теряет над вами силу. С каждым страхом свой вопрос. Итак, идем дальше. Как это работает? Хочу сказать. В бизнесе, в отношениях, в финансах, в здоровье, в успехе, в счастье, в обучении, во всех сферах вашей жизни трансформация делается единожды, один раз. Я вам по секрету, но ну, работает, вот, вот все подтягивается, все. Я вам по секрету скажу, по секрету, вот прям честно, раз договорились быть честными, то, что срабатывает это, как это работает. Одна секунда. Одна секунда, и это уходит. Одна секунда, и вы переключаетесь в правильный режим. Но чтобы за эту секунду что-то произошло, нужно будет покопаться. Нужно в вашей библиотеке, которая там уже собралась, установок, страхов, порыться, покопаться, найти то самое. Вот то самое. И просто взять. И сделать за одну секунду одно простое действие, которое мы с вами и будем делать. И по факту все эти два месяца, три месяца, кто-то всего на месяц приходит, я рекомендую. Сергей зашел у нас. Так, ребят, меня выбило. Сергей зашел. Да, да, -да. модем вырубился, не выдержал нагрузки. Вот Сегодня у нас не да? вебинар, к сожалению, может быть не к сожалению, просто я хотел действительно, чтобы мы поговорили по душам. Вот Что я хочу сказать, ребят, сейчас включу еще раз демонстрацию экрана. У меня один вопрос, я думаю, вы меня все поняли, услышали. У меня один вопрос, кто со мной работал сегодня есть здесь с нами? А мы все, наверное, работали. Кто со мной работал ]다는... в личке? Один на один. Есть здесь сегодня такой человек? А -а -а -а -а -а -а нет. Я работала. Да, да, я есть. Можно вас попросить сказать два-три слова вообще? В общем, поделиться ощущениями, результатом, впечатлениями. Есть два человека, Сергей Николаевич, два человека. Ну, давайте по очереди. По, ну две минуты, давайте вот так, две-три минуты максимум. Ну давайте я. Ну когда начали, меня слышно, нет? Да-да, слышно. Да, Люба, слышно. Когда начали работать, я вообще как-то, вот тело, свои скажете это, я этого вообще не чувствовала. Но сами, когда я рыдала на взрыв, я рыдала, сколько... я рыдала уже не помню, наверное, минут пять. А потом ну, все-таки ушла ну, и успокоилась и как-то чисто как стало и ну облегчение какое-то Так меня выбивает с интернетом проблемы. Любовь, вы же говорили, да? Сергей опять Да, да, выбил. Uh -huh. Ну, второй человек, говорите, пока Сергей Николаевич здесь. Угу. Uh -huh. Ну, вот я скажу. Ощущения, конечно, были. Эмоции вообще затвердствовали. Слезы, сопли, рыдания. Это все это. извинения перед Сергеем. Потом ощущения были, конечно, разные. Я не могу сказать, чтобы что-то одно такое было, но ощущения были абсолютно разные. И холод, и жар, и дрожь, и все вместе. Корону я снимала, страх внутри тела, вот внутри себя ощущала страх, по-моему, даже на следующий день у меня этот страх был, ожидание чего-то, но ничего плохого, конечно, не произошло, я очень рада этого. Я благодарна, я очень благодарна вам за то, что вы убрали с ними вот это вот, что у меня слезы очень близко были всегда. В детстве не выйдешь из меня, свяжу, а сейчас не знаю, с возрастом, сентиментально, что ли. И у меня как-то вот сейчас прекращается этот страх. Еще не совсем, конечно, но да? я уже не так себя ощущаю, как раньше. Спасибо. А по ощущениям, скажите, вот по результату, на что это могло повлиять вообще в жизни? На что в дальнейшем? Я даже не могу сейчас еще сказать. Уверенность что ну, у вас появилась? Ну, Скажите, да, появилась? Да, замк... замкнутость, наверное, какая-то э, во мне уходит из меня. Вот это вот. Недоверие, неверие, замкнутость про страх, конечно, еще я не могу ничего сказать. Он у меня присутствует. Не в такой мере, конечно, но все равно присутствует. А мы просто достали не всех. Ну да. Ну что за два раза кого там достанешь? Конечно. Мы достали ну, не я, всех. Всех достался. сразу нельзя. Здесь забор. забор у меня тот, который у меня появился, все, его уже нет. Сколько дней прошло? Так, сегодня третий день. Угу. И путник по дороге идет. Угу. Я вижу, как вот исчезает расстояние под ногами, когда идешь, да, исчезает расстояние под ногами. Угу. Движение, да, пошло? Да. Супер. Я за вас очень рад. Я-то как рада. Спасибо. Ну все, спасибо огромное за отзыв. Ребят, если есть вопросы, смотрите, что я хотел сказать. Сейчас покажу еще последний слайд. По факту, да, думать-то не надо, надо брать и делать. Только так можно получить какие-то изменения и какой-то результат. Поэтому хватит думать, ребят, давайте делать.